Либерал это тот, у кого обе ноги твердо зафиксированы в воздухе. Вот-вот концерт вот. говорят. То есть нас-то они учат всякой ерунде, а у них-то все вообще предельно ясно и понятно. Вот, у вас двух выключит. Добрый день. Здравствуйте. Мы собрались, вот афоризм, афоризм читаем. План такой, начать работать с предпринимателями в Татарстане и уже для них составить определенный конкретный план для того, чтобы они могли вкладываться в информационное агентство. Начнем с того, что допустим арендуем сервер для того, чтобы на него установить сайт и была возможность туда загружать видео. А по мере уже подключения предпринимателей, можно сделать туда, добавлять видеосвязь уже свою, тоже сервера добавлять, и добавлять уже какие-то функции, допустим, мессенджеры какие-то для себя, потом, потом можно, допустим, функции социальных сетей туда постепенно добавлять. Ну, конечно, начать это своими силами, но по мере того, как будут люди подключаться, уже подключать туда программистов, кто разбирается серьезно кто сможет уже писать свое программное обеспечение и также их как бы ну, развиваться вот в этом направлении а вы-то как вот на это смотрите я смотрю на это положительно надо разработать какие-то планы надо как действовать и нужно понять тут в чем заключается вот, все вот это привлечение бизнесменов. Бизнесмены, я вот со многими разговариваю, я многих знаю бизнесменов, очень многих, особенно в, в своей yeah. сфере. Вот, от малого до великого. И крупный бизнес знаю, вхож я в них тоже со всеми знаком, Совсем могу разговаривать. Просто сейчас надо разработать, что мы хотим, вот, я хочу узнать. И план действий, разговаривать и привлекать, я думаю, есть такая возможность. Ну вот, Коль открыл словарь альфоризма, могу не прочитать. Одной из характеристик вашего лидерства является масштаб личности тех, кто решил пойти за вами. Я, собственно, собственно к чему это говорю? Когда мы говорим, что НОД поддерживает национальный бизнес, вот э, или готов поддерживать национальный бизнес, или вообще опираемся на национальный бизнес. И не только, но вот в целом невозможно опору на национальный бизнес. Да э, есть, должна быть опора на народ, как э, источник власти и основная опора. Но должна быть структура. Должна быть структура Я в целом, с свободной стороны должна быть структура, должны быть предприятия. Этими предприятиями надо каким-то образом, э образом управлять. Для того, чтобы управлять, это должны быть, извините, менеджеры, это должны быть не офшорные компании, это должны быть российские компании. Мы никуда не уйдем, извините, от руководства, то есть просто там, некоторые говорят, что нужно там вообще от всех отказаться и жить каким какими-то такими всеми равными. А, ну, с точки зрения там, и, то, все равно так иначе, структура будет выстраивать. Структуру важно выстраивать. В конце концов, когда мы говорим про деферизацию, мы понимаем, что большинство не дешевизируется э, не потому, что не хочет, а потому что условия не созданы созданы условия не про длинные дешевые деньги, ну, доступные деньги, не про рынок сбыта, не про инфраструктуру с точки зрения, там, вот взять то же самое самолет, вы же, вы же из Татарстана, правильно, вот туполь, взять, вот, допустим, сделают пассажирский лайнер. А как наладить систему лизинга для того, чтобы, э, ну, их просто покупали? Система обслуживания. Ведь не будет системы обслуживания, не будет системы лизинга, никто самолет не купит, даже если он будет трижды хороший, даже, там, дважды дешевый. Просто это невозможно, это же целая инфраструктура для этого. Поэтому объединять бизнес с вопросом, вот, вот мы понимаем, что нужен суверенитет, но чего не хватает в законодательстве для того, чтобы вы, собственно, переходили из офшоров, либо для того, чтобы создавали здесь условия для развития, были созданы условия для развития, например, новых индустрий, вообще принципиально новых индустрий, не знаю, выращивающих чипов, например, либо с точки зрения программного обеспечения, той же самой медицины. И, еще раз говорю, эту инфраструктуру создавать надо. Не менять то, что сейчас есть, а создавать с нуля. Но создавать без опоры на бизнес, без игроков на рынке, это просто невозможно. Поэтому все, что касается, вот что сказал Максим там серверы сюда-сюда, это, как бы, ну, это ваша история, Здесь мы как центральный штаб не лезем, мы отвечаем исключительно за политику. Вот с, точки зрения, э, с точки зрения политики стоит понимать, что Комитет по экономическому суверенитету, как часть НОД, ну или в целом НОД, это опора для э, национально-ориентированной силы, в первую очередь для Путина, для э, реализации национальной политики. О чем идет речь? Первое – это реформирование, или Улучшение законодательства для целей развития бизнеса в России. Еще раз, либо создание нового. Это э, создание условий для того, чтобы были э, достойны конкурентные преимущества именно национального бизнеса. но ну, условно, для того, чтобы где-то, может быть, заградительные меры ввести по отношению к некачественному зарубежным товару, который, например, сделан не знаю, на основе масла, например, и в этом наше преимущество. Либо э, есть... Э, вот как не раз уже обсуждали, что для того, чтобы что-то запретить, нужно что-то сначала создать. Ну Условно, нам не нравится, что у нас везде здесь колы продают. Не то, что мы против колы, но она не наша. Но должны появиться наши продукты. Пускай даже там они, может быть, будут не таких масштабов, но не менее Ну условно баратинов. Но напитков таких может быть много. То есть создавая бизнес, на который можно опираться, в дальнейшем можно создавать условия для него. Как с заградительным порядком от конкурентов. Ну, то есть, проводить политику протекционизма. так и с точки зрения инвестиций и банальной поддержки. То есть, не обязательно даже закрываться от конкурента, а здесь создать условия для того, чтобы э, был реводный сбыт, либо в рамках России, э, либо в рамках таможенного союза, может быть, и выше, это в зависимости от, ну, выше, в смысле, дальше. По миру, это уже зависимости просто от бизнеса, в зависимости от э, того, что э, будут производить и там производят те компании. Поэтому компании однозначно э, приглашаем к сотрудничеству, сейчас политическому сотрудничеству, чтобы понимали, то есть, для того, чтобы быть политической опорой для э, Владимира Владимировича, для возврата этого самого суверенитета, сейчас без компании не получится, без бизнеса не получится. Э, то, что вы собрались объединять и создавать такую, э, ну, в смысле слова, опору на территорию татарстана это здорово мы полностью поддерживаем создавайте вот как с такими целями тактическими здесь виднее вам ну, то есть как бы мы тактический момент вот, касается там, сервера что еще мы это, э, э, это это ваша очень вот а все что касается политической поддержки но ну, опять же после снятия изоляции с радостью готовы обеспечить если необходимо э, мероприятие не в, в думе соберем если это именно такое знаете что называется большое касаемо там, всех игроков на рынке, то есть не лоббирование интересов, там, а каких-то компаний, опять же, это ваш вопрос, ну, в смысле ваш вопрос, снимать вот этот момент лоббирования конкретных компаний. А в целом, ну, о чем я говорю еще раз, есть, например, российский производитель чего-то, мы можем, но он считает, что в России невозможно работать, потому что пришел в огромном количестве, не знаю, китайский ширпотреб, либо американцы всегда в не созданы. Что нужно сделать для того, чтобы это было? Хорошо, давайте соберем э, мероприя... заседание, ну, мероприятие круглый стол, или там совещание с экспертами. Пригласим его, пригласим его конкурентов на российском рынке. То есть таких же национальных ориентированных, условно, таких же российских производителей, но да, его конкурент, нам необходимо для того, чтобы было вот именно средств по рынку. И подумаем все вместе, как можно защититься в данном случае, от, от китайского, шерпорта, либо там э, как защитить нас, наш бизнес э, в условиях там, такой политики, политики протекционизма Запада, либо в политике э, санкционной политики Запада. Понимаете, да, что я имею в виду? То есть есть -то производитель, например, Татарстана, но есть игроки на его рынке. В какой-то степени они конкуренты. Но не обязательно они могут быть, там, например, в Тазарстане может быть монополист. С точки зрения страны, а мы конкуренты, мы все-таки федеральный уровень. Поэтому почему бы не собрать, опять же, производители, не знаю, газированных напитков, есть или там молока, либо да, там, э, там трубной промышленности, либо там еще чего-то. То есть условно трубной промышленности, она мне просто близка, мне неизвестно. Есть производители, которые делают трубы из чего-то, ну, например, там из чугуна. У них есть конкуренты, которые делают там из э, э, полипластика, либо там, не знаю, из стали. Но так или иначе, все они страдают от дешевых, э, дешевой китайской продукции. Либо там от европейской. Почему бы не, есть, не собраться и подумать, как защитить наш рынок от некачественных, э, некачественных конкурентов? Вот вам типичный пример, которым э, с радостью готов вас этом поддерживать, э, опираться на такой бизнес и какой-то степени поддерживать и этот бизнес. Вот. Ну, то есть, такой что ну, называется, там, э, ну, друг, -друг, -друг, -друг, друг другу помогать. В конце концов, еще раз, она должна подразумевать конкретные условия для бизнеса, которые без бизнеса создать невозможно. Поэтому вот с этой точки зрения полностью вас поддерживаем. Удачи вас. что на сайте разместить, конечно же, разместим. Дальше присылайте ваши успехи, делитесь вашим опытом. Специально вот на видео записываем это вот обязательно разместить для того, чтобы соратники в других регионах также видели, как, ну, что как успешный опыт или начало успешного опыта того, как необходимо работать с бизнесом. Потому что еще раз. Вот просто даже представьте себе, что завтра а, будет любесцит. Мы понимаем, что те баннеры, которые расклеены, они ну, не будут расклеены, и это мало и недостаточно, необходимо вести ну, реально, что называется, объяснение ситуации при помощи и, и делать это без, без помощи бизнес просто невозможно. Представьте, каждый завод, на котором хотя бы тысяча человек, это сколько семей, которые доходят, а у каждого такого завода есть свое средство массовой информации, своя газетка какие-то листочки, которые раздают, как проходная, куда можно газеты положить, то есть иными словами, размещать там информацию о приблизите реальную информацию. О как там показывают, что это там какие-то обнуления, какая-то еще ерунда, а что это реальный вопрос власти крайне необходимо. Поэтому опираться на бизнес сейчас ноту, в первую очередь к эсу, крайне необходимо. Но без этого просто ну, что называется, мы не используем все возможности. А то, что такой бизнес надо будет где-то в чем-то поддержать, с точки зрения законодательства это абсолютно очевидно. И, собственно, мы готовы это делать, опять же, в рамках э, закона, правового поля. Как сказать, нам надо реформировать наше законодательство для создания условий для нашего бизнеса. Я, когда начинал бизнес, много раз начинал, много раз закрывался, потому что было очень тяжело и невозможно. И самое главное, денег не было начал бизнес вообще абсолютно без, без денег с минусом в, в долгах вот. э, те которые вот э, те вот, трудовая инспекции э, там обзор б они конечно э, налоговые душили капитально Были такие моменты. сейчас я уже с этого с этой точки вырвался. сейчас вроде как бы ровно на работу и развиваюсь Здесь, вот когда мы говорим про э, силовые структуры, стоит понимать, что силовые структуры действуют в интересах, ну, вообще силовики, действуют в интересах государства. Но сама государственная политика в колониальном государстве, а мы колониальное государство с первого года, э, сама по себе выстроена так, что национальный бизнес не может прорастать. По разным причинам. Кому-то, я не знаю, там, с проверкой придут, э, кому-то рейдеры. Как раньше там, братки, либо сейчас вот такие современные, грубо говоря, такие с, с юристами, нотариусами или правоохранительной машиной. Я, я, честно говорю, про правоохранительную машину, он, пожалуйста, с нашей подачи, он прокурор области он Липецкая, уволили просто из-за того, что что называется, крашировал нечестных наркод. Ну, как бы открыто это говоря это случилось в начале этого года ну, в конце того начале этого То есть, с -с сама суть что да есть но это это вообще слово коррупция это следствие всей вот этой зарубежной системы поэтому невозможно победить коррупции без суверенитета россии в принципе вообще никак потому что и, и, еще раз пока каждый кто так или иначе ворует знает что он может убежать и где-то потратить свои деньги а, а еще многие должности до сих пор продаются, очевидно, мы, мы же открыто это можем говорить, то очевидно, что сама система коррупционна, поэтому смена системы на национально ориентированную, Когда же каждый чиновник смотрит не на того, кто сверху, или в том числе не того, кто сверху, а на некий курс, на некую идеологию, куда он, то есть он должен действовать там в интересах граждан, его сверяют по этим самым интересам. В конце концов, э, те же самые проверки, сколько раз с ними пытались бороться, имеется в суду власть, пытались, там Медведев, а потом Путин. Ну, еще будучи президентом, они поднимали эти вопросы. Путин тогда был, премьер министром. Там не кошмарте бизнес что-то еще. Это невозможно сделать, когда нет единого курса, единой идеологии, единого мерила. Посмотреть, а где проверок слишком много, и они уже душат бизнес. Ну, конкретное предприятие. А где проверок, может быть, надо даже больше, потому что это действительно нечестно на руку Вот эту вот золотую середину, еще раз говорю, без единого мерила найти вообще невозможно. А это и есть создание условий, о говорят нотки. Ну, мы сейчас говорим про 13 статью, конечно, пункт второй, про национальную идею, которую нам необходимо сгрепить законодательным. Но это как бы сложно и далеко, просто в целом стоит понимать, что в тех условиях, в которых мы сейчас живем, невозможно вести национальный бизнес, потому что правильно либо современные рейдеры задушат, либо конкуренты на лапу кому-то дадут и проверками там чем-то еще, опять же задушат, либо длинных дешевых денег нету, либо Сама инфраструктура не готова, вот я, собственно, с этого начал. А что вы хотели? Если у нас заводы тех же самых всяких разных кол, устроенные, ну, американцев встроенные в России, если они увидят, что будут прорастать конкуренты, ну, какие-нибудь другие газированные напитки, вы думаете, они не будут э, душить их при помощи нашей же правовой машины? Ну, или нашей государственной машины? Ну, конечно, будут. Скажут, мы у да, нас тоже здесь россияне работают, ну, и так далее, подобное. То же же самое с программным обеспечением. Все наиболее талантливые Умные, я сам на ВМК учился, учились не математике, кибернетика. У меня процентов 80 э, моих одногруппников, ну, есть тех, кто закончил, э, либо работают в канадских, американских компаниях, ну, либо на оборонку. Вот процентов 20 оставшихся. То есть а процентов 80 там. А почему? Потому что как только появляется какая-то новая идея, сразу приходят, грант дают, и тем самым находят лучших, и тех, кто самый лучший, тех увоз увозят туда работать. Ну, либо в их представительстве он там, в том же самом, нужно. Поэтому еще раз, создавать условия. Необходимо, но для этого нужно, во-первых, кооперироваться, во-вторых, проводить, нужно поддерживать национальную политику, поддерживать ее и словом, и при помощи СМИ, и, ну, то есть политическими разными возможностями. И в итоге, в конце концов, уже вот мы буквально вчера проводили совещание, говорили о том, что необходимо иметь своих журналистов, которые в дальнейшем будут работать, в том числе на федеральных каналах, для этого надо соответствовать классу. Ну, просто там знать журналистику, понимать, как тексты пишутся, что, как правильно говорить, как грамотно говорить и так далее. Там, потом. То есть быть квалифицированным специалистом. Ну, только идеологически, но еще и, что называется, дело знать. И предпринимателям нужны такие же. Вот просто представьте себе, завтра проходит национализация, а кто управлять этим всем будет? Ну, понятно, какие-то менеджеры те же самые, а больше половинку надо будет заменить, либо они в принципе технологически заменятся. Это, а кто это будет делать? Те, кто не умеет это делать, то есть просто условно назначать, то, конечно, дело, дело все развалит. И не важно, что это, это большая какая-нибудь ритейлерская, э, компания ритейлер, либо там то же самое строение, либо что-то еще. Просто, просто дело завалит, потому что не умеет. Так надо создавать тех, кто умеет. Собственно, это одна из целей КЭСа. То есть создать э, ту платформу, на которую можно опереться не только с точки зрения политического изменения, э, то есть поддержки плебисцита, изменения правил игры, ну и тех, кто потом эти правила игры будет отстаивать, ну, то есть <смех> их, извините, воплощает в жизнь в тех же самых нефтяных компаниях, в металлургических компаниях, в, программ, в компаниях лесопереработки, например. То есть везде. И в первую очередь сейчас говорю, я говорю даже про создание нового бизнеса, которого сейчас у нас в России нету. Потому что Россия в основном поставляет сырье, а задача перерабатывать и поставлять за рубеж продукцию с высокой добавочной стоимостью, а ее вообще нету сейчас. Даже на российский рынок не, мы полностью не обеспечиваем. То есть, исходя из того, понадобится колоссальное количество предпринимателей ну или менеджеров, организаторов процесса. А их надо распитывать. Собственно, для этого и нужен КЭС, как часть, как часть этого процесса. Потому что, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что если организатор может организовать большое количество людей, на, ну, на, создать, например, фитнес-клуб, в котором тысячи человек работает. Это ну, большой фитнес-клуб вот, в городе Миллионники, там работают, 1200 человек. работают то понятно, что он организует не хуже процесс, э, ну, вероятно, не хуже процесс организует, например, там, в лесопереработке. Если надо будет строить большое предприятие, понадобится менеджер. То есть, словом, нужны люди с квалификацией организаторов. Сейчас э, э, таких людей готовится очень мало. И, к сожалению, здесь мы проигрываем. Именно поэтому мы все время обращаемся, мы, это Россия, обращается к западному консалтингу, игнорируя свой консультант, ему прорасти нормально дают. Именно поэтому обращается к западным менеджерам. Это же не только политика, а просто банально, людей не хватает. Да даже на самолеты, за штурвал, не хватает летчиков. Ну, уже через... ну это факт, я это, собственно, называю. Поэтому привлекают а, иностранцев. Так так во всем. Соответственно, если мы хотим, чтобы россияне были необслуживающим персоналом с точки зрения, но ну, самым нижним, а, при том численности населения, поднялся уровень жизни и были именно высококвалифицированные кадры, но ну, их надо создавать. Еще раз, потребность в этом уже сейчас есть. А после суверенитета это будет многократно усилено. Иначе, а куда деньги-то тратить? Ну, центральный банк напечатает, от доллара откажемся. А кто это будет реализовывать, кто будет осваивать? Ну, вот, извините, только мы с вами. Ну, в смысле иметь, ну, в этом плане большой, широкий нот необходимо получать соответствующие квалификации. К сожалению, у нас в стране все перешли на куплю-продажу, так скажем, обслуживание населения через ну, импортные товары, китайские и так далее, как вы уже говорили об этом. Вот производство, на производство, конечно, надо переходить полностью. Если будет такая почва, я думаю, что и я и мои коллеги тут же перейдут на производство. Здесь же не забывайте, ставка рефинансирования Центрального банка доходила до 240% в 90-е годы. С ума сойти. Взял деньги, а через год должен в три раза больше. Ну, это ну, как бы понятно. И в этих условиях мог развиваться исключительно спекулятивный бизнес. То есть сейчас взять денег, поехать в Польшу купить там каких-то сумм, суммах или там чего-то еще, вернуться и срочно продать, чтобы одеть, одеть день, отдать деньги банку. На разницу заработать и вот с этой разницей дальше работать. То есть только спекулятивный бизнес. Никакого, никакой переработки, сельскохозяйства, животноводства. Да вообще ничего не было. Даже добычи, кстати, не было. Ну, просто по той причине, что это было нереально. То есть условия создавались такие. Это не считая рейдерский захватов, воротков все всего остального. И, вот, основа экономики – это все-таки деньги, их эмиссия. Деньги не было. У нас долларов в России было больше, чем, чем денег в мире. Но, но даже сатирики об этом смеялись, а на самом деле причина в том, что рублей не было. Поэтому, кстати, процветал Бартон. Вот вы, Видно, что у вас отрасль более опытный. Я думаю, что вы прекрасно помните, вот когда обменивали все, все на все. Я не забыл, у меня там партнер в свое время где-то добыл сажу, эту сажу менял а, на какие-то колеса, потому что тем, кто производил колеса я в другом городе, его, там, ему сажа была нужна. А потом эти колеса менял на автомобиле, потому что в газ, ну, не туда много... ну, давал эти автомобили, потому что их ставили на эти, ну, на новые там волги там на что там. А потом из Нового Волги он уже продавал за реальные деньги. Вот такая вот цепочка, чтобы от начала сажи yeah. получить э, деньги. Ну, это же, а почему <смех> денег не было? То есть, вот она, э, как бы основа. И мы сейчас живем в этой же основе. Просто, э, как бы, все немножко устаканилось, альбар вроде как отказались, но экономики-то она долларовая. Э, все, все расчеты даже до сих пор привязаны к э, этим. Куе. В какой-то момент их запретили, вот эту ну, ноты их запретили, но в любом случае все крупные сделки-то они в долларах проходят. Мы до сих пор, э, вон доллар чуть подрос, у нас телефоны сотовые подражали. Ну, то есть, <с où> та, та, та, та, та, та, так во всем. Иными словами, э, э, при высокой процентной ставке может создаваться, э, развиваться только спекулятивный бизнес. Поэтому, еще раз, опираясь на предпринимателей, быть опорой для Путина с целью давления на центральный банк, с целью понижения процентной ставки, ну, этого, а на кого еще опираться? Ну, то есть, логически. Вот знаете, вот это все феноменально. Я не видел предпринимателей, которые требовали, требовали снижения процентной ставки. Но я видел обычных граждан, сам с ними стоял, в нодовце, которые требовали снижения процентной ставки. То есть, в принципе, напрямую, снижение процентной ставки граждан, как бы. Нет, касается, но ну, там после второго витка оборота денег, то есть даже не первого, то есть это люди разобрались быстрее, чем предприниматели, ну это же вообще позор. А предприниматели на самом деле разобрались. Я со многими из них разговаривал, кстати, вот которые еще вступают, э, ну, состоят в разных организаций типа Опора России, там партия Роста, Титова. но они, э, ну, как бы вот они вот на своих мероприятиях, хоть что называется между собой, об этом говорят. Но чтобы удивиться, с плакатом стояли. Или на своем заводе повесили большой баннер, типа снижайте процентную ставку. Этого я не видел вообще никогда. А почему? То есть вот в принципе, если вы политически поддерживаете, так покажите свою поддержку. В противном случае очень хорошо требовать процентную ставку ниже, когда ты сам находишься в офшоре, говоришь об этом по секрету, чтобы никто, не дай бог, не услышал. Ну так вот в калуарно. И, и какая же это опорта? Это не опора, это такая статистическая погрешность, либо то, кого мы потенциально имеем в виду. Еще раз, я сейчас специально это говорю, чтобы несколько раз задурить, может быть, тех, кто нас может услышать. Я просто сам лично с таким общался, которые говорят, да, на самом деле надо снижать. Мы вот вроде об этом говорим. надо это говорить так, чтобы было видно. Вот если нот в пикет стоит и требует снизить ставку, его видно, его понятно, он как бы вообще не двояко трактуется, он даже без условий. Все четко и ясно надо снижать ставку и давать ее предпринимателям. скажет, каждый нодвис, даже которым бизнесом никогда не занимался. А почему предприниматели так не делают? То есть, своими словами, вот такую политическую основу с понятными абсолютно целями а цели у нас раз говорю, суверенитет и механически это через снижение процентной ставки, через российский консалтинг, через, как следствие создание условий для дефшеризации экономики. И создание, кстати, не только девшеризации, еще раз специально говорю, Создание новых индустрий, опираясь на, ну, что называется, на наш опыт. Да может и на зарубежные, давайте купим какие-то вещи там. Но здесь их потом реализуем, будем здесь их выращивать, как кристаллы, например, ну, чипы, процессоры имеется в виду. То есть Иными словами, создавать эту, вот эту всю вот платформу нам и нужно. Поэтому давайте я полностью приветствую центральный штаб того, что э, у вас такая ячейка появляется. В общем-то, ждем ваших успехов. Требует снижения процентной ставки. Это у Сбербанка, у банков. Или я не совсем, может быть, понял это? Смотрите, деньги в экономику поступают через кредиты. Сейчас ставка рефинансирования центрального банка что-то в районе 5%. А была еще пару лет назад 16%, а была в 90-е 240%. То есть это центральный банк дает большим банкам, ну типа ВТБ, Сбербанк, там подобные, вот по этой ставке. И дальше эти банки уже делают какую-то свою наценку, и после этого дают ипотеку, там маленькая наценка, или там потребительский кредит, там большая наценка, или там автомобильный кредит, там условно средняя наценка. Но она всегда идет от ставки рефинансирования центрального банка. То есть если ставка, грубо говоря, ставка рефинансирования центрального банка 10 то ипотека будет в районе 14-15. Понимаете? То есть не может быть дешевой ипотеки при высокой ставке рефинансирования. В 90-е, можете проверить мои слова, ставка рефинансирования была 180, а максимум 200, почти 240%. Ну там 230, с чем -то. 240, грубо говоря, процентов. То есть если Центральный банк дает условно Сбербанку по 240% годовых, то ипотека меньше чем 250 стоить в принципе не может. Кто будет брать ипотеку за 250 процентов? Ну, никто. Это, ну, это, как бы, это ненормально за такие деньги э, брать. Собственно, поэтому никто и не брал. Именно, именно так, э, при помощи э, внутреннего законодательства, американцы в то время грохали нашу экономику. Так создавали спрос на доллары. Почему люди в доллары побежали? Да потому что они дешевле. Можно прийти в какой-нибудь банк где угодно. даже в Швейцарию ехать не надо, просто вот за границу ближайшую уехать и взять там э, кредит на развитие бизнеса по 3%. А у нас, еще раз говорю, 250%. Есть разница 253%? Она очевидна. Поэтому люди <с novice> и брали всегда. То есть так, так прошло замещение рубля-доллара. И с тех пор ничего принципиально не изменилось. Просто в российском законодательстве запретили. Ну как бы на доллар ссылаться и сделали это политика. Это вроде как не принято. Все вот вроде в рублях считают. Но экономика долларовая. Почему многие люди сейчас уходят в офшоры? До сих пор уходят в офшоры. Я вам скажу. Вы строите дом, ну там малоэтажным строительством занимаетесь, и у вас есть для этого какие-то оборотные средства. Вы этим занимаетесь прекрасно. Но вы же обслуживаете каком-нибудь банке. Ну я не знаю там Женово Восток, там Рафайзенбанк или в Российском, так или иначе. Вы занимаетесь этим. В какой-то момент времени вы, вы растете, вы строите уже не один дом в год, а пять домов в год, а тут вы решили еще большой дом построить, то ну, есть у вас нарабатывается. Вам приходят, вы, вы, вы, в этом же банке вам говорят, ну особенно в у вас страна не сильно демократичная, вас, мы вам не очень доверяем, ну вернее этой стране, а давайте уйдете в нашу страну, ну в нашу, в офшор, в этом случае мы вам дадим. Uh, кредит на то же самое строительство дома дешевле, то есть ну, вот тогда у нас была ставка рефинансирования порядка 15%. А там вы получите, то есть кредит, конечно, будет порядка процентов 20, а там вы получите 5, во-первых, будет дешевле, во-вторых, мы вам дадим все технологии, то есть иными словами, мы вам, мы вам конечно, дадим 5, 5 но вам при этом надо будет не российский КамАЗ купить, а, например, там наш какой-нибудь, uh, как вот у них кран вот эти называются. Uh, как он? Господи. Ну, в общем, с, с, с, наш, на, наши автомобили, там, не знаю, Scania, грубо говоря, наши краны вот этих... Что с головы? Ну, в общем, их, и, их технологии. То есть не, не российские, а их. Но вам все равно это будет выгоднее, потому что это в лизинг вам дадим. А в России таких условий нет. Во-вторых, условия лизинга будут для вас дешевле. Но вот с определенными нюансами. А вы что? Липкер, во-во, то есть. Вот, вот так людей выводили в офшоры, ну, то есть не более успешных. То же самое с гостиницей, вот вы растете, у вас маленький там хостел, вы разрастаете, у вас становится больше, вы уже дом вондув строите, и вам становится выгодней выйти в офшор, потому что там вам дают условия. Там же офшор это же не просто безналоговая зона, это еще и юрисдикция, в данном случае, ее королевы, ну или по в Америке, в данном случае одно и то же. Ну как бы это их, их мир финансовый. И э, там вам дают, во-первых, вы уходите от налогов, то есть вы экономите налогов. Во-вторых, вам дают под более э, доступные проценты длинные деньги на развитие, деньги сколько хочешь, а у нас еще попробуй, э, там что вернешь. Э, В-третьих, вам дают технику, ну там в лизинг, то есть, при, то есть как следствие вам предоставляют более выгодные условия еще и на лизинг, на обслуживание все остальное. Есть, во -во Вообще очень выгодно, еще раз говорю, это целая инфраструктура. Которую в России надо налаживать. И, и, и без опоры. Как бы без, власть не работает сверху, власть работает снизу, она опирается на, на то мнение, которое есть. И без запроса от общества, в данном случае от предпринимательского сообщества, на создание условий, они созданы не будут. Ну, еще раз, власть опирается на мнение, подхватывает инициативы. Власть может пытаться что-то сверху подсказать, но в целом она, она опирается на инициативы. А если никому дошлизация не нужна, если никому снижение ставки рефинансирования, ну, то есть ставки Центрального банка не нужно, но ее никто и не сделает. Ну, в принципе. А нужно, я так говорю, показывается в виде, виде там, плакатов, пикетов, в виде там, еще чего-то. Но сейчас пикеты запрещены, то есть мы в рамках закона действуем. Но в конце концов мы можем силу для этого подготовить ми в любом случае закончится и быть готовым в этот момент выступить ну, это, э, в любом случае наша обязан людей готовить надо будет Да. подбирать людей не просто готовить подбирать тогда. Максим, вы пришлите все данные э, на сайте, э, там, сегодня-завтра разместим, вот, э, соответственно, наш разговор, как такой, первый ласточку тоже разместите, вот, опять же, еще раз говорю, чтобы, э, э, даже если хорошо получится, э, в Татарстане, в любом случае, мы все раз, раз россию это не вытянем, правильно, то есть, это необходимо именно, э, ну, опираться на подобные, Подобное объединение во всей стране, или может быть не, даже не, не всегда есть смысл объединяться именно по территориальному признаку. существует есть смысл, так или иначе, просто такая маленькая подсказка, формировать объединение, еще раз говорю, по тем или иным нишам. Вот я вам привел пример, привел пример с трубной промышленностью, где-то может быть с молочной промышленностью, где-то может быть с сельским хозяйством в целом, то есть не живут животноводством, а с, ну, с разными культурами, которые сажают. Где-то, может, есть смысл там еще в чем-то, где-то в производстве, где-то в информационных технологиях. Очень перспективная тема искусственного интеллекта. Вот вроде они все говорят, но при этом я лично знаю некоторые разработки, которые, к сожалению, уходят за рубеж по одному Здесь они не востребованы. А за рубеж их берут, например, немецкие автомобили, сейчас внедряют для управления просто машиной. Потому что я лично знаю такого производителя, ну, такого разработчика, который в России, к сожалению, себя не нашел. Хотя женщинам патриотка просто вот домой за Ну, не берет никто. Говорят, не надо. Хотя, а как, с другой стороны, может быть и не надо, потому что бизнеса такого нету. Ну, нету бизнеса, где востребован, кроме оборонки, С баронкой вообще вопросов нет. Но как бизнеса нету, такой бизнес создавать надо. То есть еще раз, сам искусственный интеллект уже не нужен, нужно кто куда-то воткнуть. Как часть управления автомобилем, то есть это как бы с автомобильными холдингами надо связывать, или как часть управления самолета или как часть там, не знаю, создания программного обеспечения, то есть как бы это часть процесса, а не весь процесс. Вот. Это просто вам как пример в том, в чем есть смысл ну, что называется, работать именно не с точки зрения территории, хотя есть бизнес, который территории привязан, а с точки зрения именно индустрии и ну, видов деятельности, целого пласта вот такого. Здесь территория вообще значения не имеет. Вопрос России. Ну, в пределах России. Это понятно, да, спасибо большое. Благодарю за разговор. Всегда. До встречи. Спасибо, до встречи.